Деревня. Последний день июня месяца. На тысячу верст кругом Россия. Родной край. Ровный синевой, залито все небо. Одно лишь облачко на нем, не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь, Воздух, молоко парное. Жаворонки звенят. Воркуют забастые голуби, Молча реют ласточки, Лошади фыркают и жуют, Собаки не лают и стоят, Смирно повиливая хвостами. И дымком ты пахнет, и травой, И дегтем маленько, и маленько кожей. Коноплядники уже вошли в силу И пускают свой тяжелый, но приятный дух. Глубокий, но пологой овраг, по бокам в несколько рядов головастые, к низу исчепленные ракиты. По оврагу бежит ручей, на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце края земли и неба, синеватая черта большой реки. Вдоль оврага, по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокой шест скворечницы, над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка. На заваленках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки. За высокими порогами прохладно темняют сени. Я лежу у самого края оврага на разосланной попоне. Кругом целые вороха только что скошенного, да и стомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами, пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарае. Тот-то будет спать на нем славно. Курчавые детские головки торчат из каждого вороха, Хохлатые курицы ищут все сене до да букашек. Белогубый щенок барахтается в спутанных блинках. Русокудрые парни в чистых, низко подпоясанных рубахах, В тяжелых сапогах с оторочкой перекидываются бойкими словами, Опершись грудью на отпряженную телегу, зубоскалят. Из окна выглядывает круглолицая молотка, смеется, не то их словам, не то возне ребят, в наваленном сене. Другая молотка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца. Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли. Передо мной стоит старуха, хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах. Крупные дутые бусы в три ряда обвелись вокруг смуглой худой шеи. Седая голова, повязана желтым платком с красными крапинками. Низко навис он над потускневшими глазами. Но приветливо улыбаются старческие глаза. Улыбается все морщинистое лицо. Чай седьмой десяток доживает старушка. А и теперь еще, видать, красавица была в свое время». Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком прямо из погреба. Стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломотище теплого хлеба. — Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость! Петух вдруг закричал их, лопатливо захлопал крыльями, ему в ответ не спеша промучал запертой теленок. «Ай да овес!» — слышится голос моего кучера. О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тише благодать! И думается мне, к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царьграде, и все, чего так добиваемся мы — городские люди.